А, а о чем мы ее попросим? Хочу знать пароли от всех мобильных банков А как ты их запомнишь? А пусть они все будут одинаковые Один, два, три, четыре <связать> <связать> Есть! Теник! <связать> <связать> Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info